Офигеть. Отдохнем, как миллионеры. Этот пляж сводит с ума. Срочно хочу туда. Покажу, что тут где, и оставлю вас в покое. Звезды здесь заглядения. Надо было взять телескоп. Зачем вам городским телескоп? Любите, что ли, подглядывать? Чарли! Это что, камера? Твою мать! Что случилось? Кто-то снимает нас. Этот дом, он ждал нас. Стремная дверь с кодом. Дэн Стивенс Эллисон Ри Джереми Аллен Уайт Обещаю, мы выберемся. Мы тут навсегда. За нами следят! Надо бежать отсюда! Это просто игра! Кто шлет мне эти фото? Только не смотри! Что же нет? Кто не спрятался? В кино с 8 октября.